Человек с повышенным уровнем окситоцина, то есть находящийся в состоянии влюбленности, на подсознательном уровне вызывает доверие у людей. Мы не понимаем причин этого соответствия. Это просто факты. Мозг человека устроен таким образом, что в состоянии любви невозможно лгать и лицемерить. Нельзя думать одно, а говорить другое. Если мы обманываем близкого нам человека, мы не любим его. Итак, если бы мы могли представить мир без любви, то доверия в нем бы тоже не было. Даже в бизнесе или контактной науке определенная степень любви делает нас людьми. Ревность – одна из самых мощных и сильных эмоций. По-английски ее называют «зеленоглазой богиней». Она может быть всепоглощающей. Между ревностью и любовью принято ставить знак равенства. Однако ученые выяснили, что за эти состояния отвечают разные участки мозга. Томографические исследования показывают, что у многих людей, охваченных ревностью, при этом полностью отсутствуют признаки любви. Да-да, это вопрос территории. С позиций по логике доминирующего самца, он владеет территорией. У него есть самка, и он хочет царствовать на этой территории. Поэтому ревность ⁇ это реакция раздражения доминирующего самца, обнаружившего, что его господство подвергается опасности со стороны другого самца, который хочет занять его место. В настоящих отношениях, если вы действительно любите человека и знаете, что он будет счастлив с кем-то другим, вы отрекаетесь от себя. Вы говорите, я уйду, потому что забочусь о твоем счастье больше, чем о своем собственном. Как говорят китайцы, если ты счастлив, значит и я счастлив. То есть настоящее чувство – это когда ты готов принести свою любовь в дар. И это приводит меня к другому интересному открытию, которое мы обнаружили в обоих исследованиях и которое было одинаковым в материнской любви и романтической любви. Определенное дело мозга у любящих были выведены из строя активности. Любовь подавляет зону мозга, отвечающую за негативные эмоции. А это значит, что если в ваших отношениях присутствует раздражение, недовольство или гнев, вы не любите. Это часть человеческой природы. Человек создан таким образом. Вторым отделом мозга, где ученые зафиксировали понижение активности, оказался центр, отвечающий за критику. Это открытие может быть объяснением со стороны нервной системы, почему любовь слепа. Когда вы влюблены, вы слепы. Не в прямом смысле, разумеется. Просто этот человек не такой, каким вы хотите его видеть. Мы только когда с любви смотрим на людей, мы их видим хорошо. А если смотрим на них без любви, мы уже чего-то в них не понимаем. И это немножко сказано наоборот, но мне кажется, что в том что-то есть. Если мы смотрим на мир без любви, мы его тоже не видим и не понимаем. А если наш взгляд прополнен любви, тогда мы лучше видим смысл мира, смысл жизни и смысл людей, которые живут вокруг нас. Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется не правде, а срадуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает. Апостол Павел. Первое послание Коринфянам.